На стенах Института психологии и образования с 18 по 22 октября проходит международный форум по математическому образованию. Проведение форума приурочено к 225-летию Николая Лобачевского, великого математика, научная деятельность которой связана с Казанским университетом. В данный момент именно геометрия Лобачевского занимается и играет большую роль в развитии математики. Форум посетили ученые из разных уголков мира. США, Франция, Беларусь и многие другие страны приняли участие в научном форуме и поделились своим математическим опытом. У всех схожая позиция. Математическая школа России одна из самых сильных. Российская математическая школа очень известна во Франции. Я уверен, что мои коллеги, когда я вернусь обратно, зададут мне массу вопросов о том, какие вопросы были затронуты на этом форуме. В рамках этого форума 18 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций была проведена встреча студентов КФУ с американским профессором ВУЗе математики маратом чушановым больше всего конечно меня обрадовало участие студентов и коллег которые пришли навстречу вопросы студентов и вопросы коллег но ну, мне показалось что у нас был такой вот непринужденный живой разговор о проблемах и математики и математического образования В целом осталось приятное впечатление я надеюсь что и Студентов, которые пришли на эту встречу, тоже было такое же впечатление. В форуме примут участие больше 200 специалистов в области математического образования. Главной темой обсуждения станет объединение творческих сил учителей и преподавателей вузов. Олег Ашин, Владислав Михневский, Универньюз.